Друзья, сегодня отвечаю на вопросы, которые обещала. Вопросы актуальные, они не только в моей группе курса «Возроди себя заново», они и в комментариях очень многие, очень много вопросов. Первый вопрос сегодня, я думаю, он самый актуальный. Как выйти из депрессии? Буквально перед эфиром я зашла в Facebook и... На бизнес-страничке там сразу выходят сообщения о погибших людях. О погибших людях, людях, которые... Молодые ребята, цвет нации. Они гибнут. Гибнут ради кого? Ради чего? Я, наверное, буду непопулярна когда я буду сейчас говорить свое мнение, свое видение, то, что я имею право говорить. Смотрите. Дело в том, что всегда так было, есть и будет, что людей используют как.. Не знаю, как расходный материал. И на, вот этих, на, вот этих, на этой жалости, на, этом, на этой боли людей раскачивают, раскручивают, чтобы вызвать у них вот это чувство сочувствия, там, эмпатии, собирают деньги, на, э, собирают деньги на, там, на одежду, на мандирование, занимаются волонтерством и так далее. И, конечно же, люди включаются. И, конечно же, люди пытаются помочь и так далее. И тот, кто задумал эту войну, он циничен, потому что для него люди не люди. Но тот, кто реализует эти задумки, конечно, это им передастся до десятого поколения уничтожение людей И вот я вышла с эфир чтобы ответить на вопросы которые вы задали жду сейчас еще вопросы И вот первый вопрос как выйти из депрессии потом как поверить в себя потом женщина написала мне изменил мне изменил муж нужно ли прощать я обычно по субботам отвечаю на личные вопросы но сегодня отвечу Дальше про деньги вопрос. Обещали отдать и вернуть долг, и морозист они отвечают, что делать. Потом вопрос, кому верить в огромном количестве информации в интернете. И в связи с этим вот я на эти вопросы буду отвечать, а вы готовьте свои другие вопросы, если есть. Так вот, про депрессию. Смотрите, для того, чтобы не попадать в депрессию, нужно научиться трезво мыслить. Это непросто. Люди делаются на четыре типа, так называемые, психологические, по своему уровню развития. Дети, подростки, юноши и взрослые. Дети реагируют эмоционально и не могут так просто взять и остановить эти эмоции, взять их под контроль. Подростки уже что-то понимают, но они реагируют уже с учетом «я личность, дайте мне проявиться», и они тоже по-разному реагируют. Они могут драться, они могут защищаться, они могут… там есть несколько вариантов подростков, есть правильные подростки, так называемые, которые загоняют их в послушание, кому, кому надо… Правила, ну и так далее. И вот эти подростки такого типа, они чаще всего остаются надолго, в вот эта часть подростковая. И здесь получается такие люди идут защищать, такие люди герои, такие люди выросли на сказках и так далее. Есть третий тип людей, это юноши, те, которые уже знают больше, которые разбираются в чем-то но слишком залипают на знаниях и, как правило, мало достигают результатов, только учатся, учатся и учатся. И четвертый тип людей по своему развитию — это люди взрослые, осознанные, которые отвечают за свои поступки и осознают, что происходит в мире, и принимают свои зрелые решения. Так вот, те люди, которые сейчас на полях боя, которые унич... которых уничтожают, я вот, видите, настроение какое? Я вот даже пожалела, что я вышла в эфир, потому что больно очень самой. Я тоже человек. Вот вышла сейчас на Фейсбук, загрузила одно видео. И смотрю там молодые, красивые ребята. Ну, просто я не могу. Я, я сама не могу на это смотреть. И я понимаю, откуда у людей депрессия. Поэтому научиться держать себя в руках — это значит что? Это значит давать себе ответ. А ты можешь что-то изменить? Нет. А ты вот этой своей реакцией к чему себя приведешь, если будешь держаться так долго в этом состоянии переживания? И ты отвечаешь, да, я могу заболеть, да, я могу умереть, да, я могу просто сгинуть в этом, в этом периоде. И тут привязывается, прилепляется куча дополнительных, сопутствующих заболеваниям. Хорошо, если у человека есть семья, и, как правило, люди с депрессией, они больше находятся в окружении людей, которые им помогают. То есть те люди, которым некому помочь, они, как правило, в депрессию не входят, потому что некому пожалеть. А те люди, которые залипли на жалости, у них, как правило, есть кому пожалеть. Родные, близкие, дети, там, больнички, там, ну, в общем, кто куда чего. Те люди, которые живут в одиночку, у них, о них долго не, не мучаются. Они, как правило, берут себя в руки, потому что понимают, что никто за них решение не примет и они держатся. Я это и по себе помню, когда сын, сын ушел из жизни, как я себя, пока люди были, я поддерживали меня, и мне было легче. Когда все уходили, я выла дальше, чем не знаю, выла, кричала. Потом в один прекрасный момент я поняла, что так дальше продолжаться не может. Надо идти или туда, или туда, или, или жить, или умереть. Потому что депрессия ⁇ это жалость себе, по сути. Это жалость, и жалость идет по, по шкале эмоций. Следующая уже идет смерть. То есть жалость себе это, ⁇ это вот сюда идет. И люди перестают быть людьми, они становятся овощами, они перестают бороться, у них, у них их сон плохой, у них все плохое, не хочется жить, апатия, ничего-ничего не хочется. Поэтому депрессия опасная, опасная штука, и чтобы выйти из нее, сначала надо уметь… Понимать, что происходит вокруг тебя, чтобы тебя не затянуло в депрессию. А если ты уже чувствуешь, что ты попадаешь в депрессию, то есть у тебя апатия, тебе ничего не хочется, у тебя плохой сон, тебе ничто не радует, тебя ничто не вдохновляет. Тут надо задуматься, что надо идти к специалисту. Причем не ждать, пока вас укладут в психушку и будут вас швырять, шнырять разными препаратами. Не буду сейчас об этом дольше. То есть выйти из депрессии ⁇ это значит научиться хотеть, понять себе мотивацию. Но если вот сейчас у меня пришли люди в курс ⁇ Возродить себя заново ⁇ одни пришли уже, пошли, стартанули, а есть еще пару человек, которые залипли в этой депрессии. Вот буду консультировать. Потому что трудно, вот люди делают, а ты смотришь вот так вот, у тебя ничего не хочется. Люди что-то делают, пишут в чате, а ты ничего не видишь, потому что тебе ни до чего. Но ты уже сделала первый шаг, ты уже купила этот курс ты зашла в чат, ты видишь, как люди работают, что-то пишут, и тебе уже воля по поневоле тебя это немножко раскачивает. Но, друзья мои, смотрите, почему сейчас происходит вот такая тяжелая ситуация? воспринимаем мы все болезненно, на эмоциях, как дети и подростки. И поэтому нам управлять легко. Там могут воровать деньги, там могут заниматься криминалом. Там правительство, ну вы знаете, в любой стране есть коррупция. И над странами тоже есть те, которые планируют, что им делать и, и затевают эту войну. То есть если мы думаем, что мы что-то можем решить, лично мы, Можем, только то, что я в моей зоне ответственности, понимаете? А если вы думаете, что там Путин сильно решает, или тот же Зеленский, ну, как бы вам сказать, решает, конечно, но им говорят, что надо делать. К сожалению, это просто надо признать, по-взрослому. Но когда я смотрю на вот этих молодых ребят, которые красивенные, молодые, господи, 19, 20, 24 года, ну, ну, так это с той стороны тоже, там же сотни гибнут. Так те идут непонятно за что, их гонят, у них там навкидывали в головы. А наши идут защищать Родину. Но опять же, и тех, и других обманывают. Родину, конечно, надо защищать. Я сама знаю, что это такое. Я офицер запаса и, и участвовала в боевых действиях, и Я понимаю, без них ну, вообще никак, потому что... Защищать, надо, чтобы мужчины защищали свою семью, свой дом, своих детей, свою страну. Но то, что происходит сейчас, в 21 веке, это же ни в какие рамки не, не, не влазит. Так вот, смотрите, сейчас мы пытаемся разобраться, сила права или право силы. И вот развитые страны, там, где... Сила права, типа законы работают. Да, в Европе больше работают законы, там больше защи защиты и так далее. В постсоветском пространстве, которое развалилось, к сожалению, все сильно отстало. Подру Подружески договориться не смогли, а старший брат начал чмурить и придавливать, да? А дальше пошли уже просто вот эти кра красные пиджаки, которые при распаде включить, мозги не включили, разворовали, и дальше продолжается уже все разворовываться. И сейчас люди гибнут непонятно за что. Потому что, по сути, сейчас, я вот узнала недавно, есть, поищите в интернете, кому интересно, в, на сайте, в общем, кому интересно, найдете. Украина находится на пятом месте в мировом рейтинге по состоянию э, недр земли. Газ, нефть, сланец, бурштин, что хочешь у нас есть. И мы по вот этим ископаем на пятом месте в мире. Я, честно, слышала об этом, но как-то не вникала особо. А сейчас вот я понимаю, почему борьба идет за территорию. И люди, по сути, это мусор, что с нашей стороны, что с ихней. Поэтому к чему я это? Я к тому, что Больно смотреть и погрузиться в депрессию, да нефиг делать. Вот просто легко погрузиться в депрессию. Вот сейчас говорю, у меня вот душа болит, у меня гудит все, потому что я перед тем, как выйти в эфир, с того, чтобы потрансовать, я включила и посмотрела вот эти гибели, этих фотографий, этих красивых ребят. И я реально понимаю, почему люди, людям тяжело выходить из депрессии. Так вот, как выйти из депрессии? Во-первых, нужно попробовать остановить себя и сказать «стоп!» э эй, Галя, Оля, там, как вас зовут? Петя, я сейчас вообще что делаю? Я помогу этому? Могу помочь лично? Как? Хорошо. Как я могу помочь? Послать благодарность, помолиться, отправить в правильное место какой-то донат. На Что я еще могу? И перечисляете. Ну все, больше ничего не могу. Хорошо. Так вот ты сейчас себе рвешь душу, себе. Тебя от этого, им от этого легче станет? Нет. Так вот, бери себя в руки, став свои цели и вперед. Но так просто цели, конечно, не поставишь, когда такая депрессия. Там мозги вообще уже замусорены. Особенно у тех, кто начал принимать лекарства. Поэтому я считаю, что здесь нужно собрать все свои силы и пойти на консультацию, разобраться, хоть немного разгрести, докопнуть до истины, включить сознание. Потому что почти год войны, уже пора понять, что это за война, и не ждать, что вот придет победа и мы начнем жить. Я думаю, вы понимаете, о чем я, да? Кто понимает? Поставьте восклицательные знаки. Поэтому, конечно, я помогаю, помогаю, как могу, сама, сама тоже прошла и проболела, и, и сейчас страдаю от этого. Но я реально понимаю, что мы никому не нужны. И если ты, ты считаешь, что твоя жизнь уже не, не нужна, ну так, блин, веревку намылил, да, да и все. Но ну, нельзя заходить в такие состояния. Ты же понимаешь, что только тех, кто тянутся вверх, кто проходит трудности, тому удается. Кто из вас из Украины? Поставьте у. Кто из других стран, поставите там, что там, с какой вы страны. Чем больше мы живем на этом свете, тем больше мы должны с вами по-взрослому понимать, что, во-первых, нужно трезво мыслить, понимать, что происходит, чтобы не загонять себя в эту чагость. Эту посмотрите фильм Плутовство или Хвост виляет собакой. Я думаю, что многие из вас его смотрели. Если смотрели, посмотрите, откройте глаза. Вот так управляют людьми понимая, что это дети и подростки. Потому что каждый из нас хочет, чтобы была крыша над головой и чтобы мы жили по-человечески. Так, а почему молчите? Почему нету никаких букв? Вы что, жлобы? Вы забыли, что те, кто молчат, это жлобы? Это те люди, которые... Эти, я говорила уже в прошлом, предыдущем эфире. Есть созидатели, которые создают и трудятся для других. А есть паразиты. Вот вы что, паразиты разве? Я не думаю. Пишите какие-то значочки. Вот. Украина. Если Украина, вы КВУ или Украина. Если другая страна, то другая страна. Пишите какие-то значочки. Вот. Следующий вопрос. Как поверить в себя? Был такой вопрос. Поставить цель и достигнуть ее. Пройти трудности, и тогда поверите в себя. А просто рассуждать, как поверить в себя. знаете, поверить в себя – это верить, уверовать в себя. А как вы можете уверовать в себя, когда вы ничего не делаете? Делайте, сделайте ошибки, упадите раз 15. Дойдите до цели и поверите в себя. Все просто. Следующий вопрос. Мне изменил муж, нужно ли прощать? Ну, во-первых, если вам изменил муж, значит, вы... С такой заниженной самооценкой, что просто невероятной заниженной самооценкой. Муж изменяет только тогда, когда женщина не, ну, позволяет себе так с собой обращаться. Даже если муж изменил, он имеет на это право. И если вам муж изменил, и вы спрашиваете, нужно ли прощать, ну, уже в вопросе написано, что вы служанка, что вы жертва что вы не имеете своего достоинства, своего «я». Потому что люди, когда сходятся, нужно сразу договариваться по-взрослому. Понимаете? Вот Я хочу вот этого, а ты чего хочешь? И выяснять у него, какие ценности, чем он жил, как он живет, как он сейчас живет, какие он достижения имел и так далее. А мы что выходим часто замуж? Любилась его вот то. Вот то любилася. Детей рожала а потом вот не знаю, чего он мне изменяет вот поэтому как как ответить мне изменил муж нужно ли его прощать во-первых заняться собой скорее всего что вы не та женщина которую даете мужчине тоже что мужчина хотел бы есть мужчины которые просто ловеласы такого уровня что им сколько да и все и ухоженность, и и ум, и, и тело и все ему дай и, и, и он все равно побежит ну такая его природа Поэтому в этом случае нужно договориться с собой и договориться с ним. Мы с тобой зашли, зачем отношения? Если ты изменил мне, во-первых, надо точно знать, изменил ли. Это может быть ваша додумка, потому что женщины с низкой самооценкой, они додумывают себя. С другой стороны, если вы классная, интересная женщина, то вам будет все равно, изменит он или нет. Он хороший, классной женщина и изменять не будет, потому что она самая лучшая. Вы не показываете, что вы переживаете, вы не страдаете и не закатываете истерики, потому что вы настолько себя уважаете, что все остальные женщины, ну, они даже рядом с вами не, не стояли, так вы себя чувствуете, так себя ведете. И даже если он прыгнет в гречку, то для вас это не будет проблемой, потому что вы настолько классная, уверенная, самостоятельная, самодостаточная, которая хорошо с собой, которая знает свои границы, знает себе цену. И вы так ему и скажете, давай договоримся так, если ты изменишь мне, значит, ты мне скажешь, почему. Давать человеку свободу, не держать друг друга под, под запретом. А когда вы держите мужчину под запретом, он будет вам изменять. Ну, опять же, зависит в от, от психотипа и так далее. Это отдель, тема отдельная, я отвечаю на вопрос, нужно ли вращать. Э, Часто говорят, значит, прощать надо ради детей. Здрасте, приехали. И передавать по наследству маму, мамины ДНК, программы служанки. Тот, которая, та, которая себя не ценит. Маме нужно просто расти. А женщина, когда она классная, уверенная в себе, любит себя, уважает себя, то мужчина не будет изменять. А если изменит, то 20 раз пожалеет. Поэтому насчет, нужно ли ему прощать? Не знаю, на консультацию приходите, разберемся. Нужно ли прощать? Более детально разберем. В шапке профиля под этим видео будет ссылочка. Дальше. Обещали отдать вернуть деньги и морозятся, не отдают. Ну, тема денег. У нас, кстати, скоро будут опускать эту тему. Денежная тема. Значит, она будет продолжение курса возроди себя заново вторым модулем про деньги значит здесь во-первых детская инфантильная позиция если вы отдаете деньги и ждете что вам вернут и не возвращают у вас неуверенность в себе потому что когда мы даем в долг мы надеемся что мы сделаем хорошо таким образом мы таким образом мы ждем что повысится моя самооценка за счет Какая я хорошая. А на самом деле здесь нет трезвого мысля. Поэтому давать долгу нужно только столько, сколько вы можете отдать, чтобы не переживать, вернут вам или нет. Да. И вторая часть, если уже даете, то давайте ее под расписку и так далее. Но расписки, как правило, не работают. Но их тоже можно подавать в суд. Но чаще всего люди отдают и других людей, потому что... Идут они к вам за деньгами только потому, что знают, что вы дадите. Человек, который хочет взять долг, он идет в банк, получает там под, под проценты и ему дают кредит. А если человек берет деньги у вас под, под проценты, значит он жадный, он за счет вас хочет поживиться, а вы на это ведетесь, потому что у вас комплекс заниженной самооценки и неграмотность. Поэтому деньги отдавать долг ни в коем случае нельзя. Вообще никакие. И, и, мор, и не морозится. Я буду давать скорый курс, второй модуль по деньгам. Там будет больше, как, как возвращать долги, как, как сделать так, чтобы долги вернули. Там, и через коммуникации, и через практики разные. Ну, а если кому-то сейчас эта тема горит, то доходите на консультацию, разберем вашу ситуацию. Бесплатная консультация. Первая консультация бесплатна. Вот. И еще последний вопрос. А вижу, вы отличные слушатели, вы такие благодарные, пишите ответ, пишите сердечки, да, спасибо большое. Угу. Да, вижу. Спасибо. Оно вам вернется старицей, да. Кому еще последний вопрос сегодня и все. Кому верить так много информации в мире? Ребят, верить надо своему трезвому мыслию. Вот смотрите, мы почему ведемся на всю информацию, которая нас увлекает? Рассчитаны на, на вот эта вся информационно-психологическая операция, рассчитаны на э, инфантильных людей, просто вот недоразвитых, которые не включают трезвые мозги. Люди не знают истории, люди не понимают, что происходит в мире, они не хотят читать слушать, проходить какие-то тренинги, они не хотят развиваться, они просто ждут, что на их голову что-то упадет. Они сидят в соцсетях, это бытуфермы, это... они вот это разводят эти срачи, вот это друг друга там ругают. Это же рассчитано на... Поэтому информацию, одну и ту же информацию нужно перепроверить в нескольких местах. А это же надо потрудиться. По поискать, потрудиться, но лень. Потому воспринимается вся эта информация, выкидывается для того в наши головы, на наши головы, э, рассчитана на не, не трезвых людей, нездоровых людей, не взрослых людей, которые критически не мыслят. Люди не понимают, что происходит сейчас в мире и понять не хотят. А если даже и понимают, то сидят, перемалывают в соцсетях вот эту информацию, и там выложила там, шесть видов управления людьми, там, ну, куча всякой информации выложила, и что? Делают перепосты, и на этом все. Ну, поделились вы, а выводы сделали, пошли на консультацию, пошли в тренинг. Да, конечно, есть люди, которые приходят на консультацию в тренинге, но это маленькое количество людей, очень маленькое, основная масса сидит вот и перемалывает эту информацию. А для того, чтобы больше понимать, нужно очень много пройти всяких тренингов, мозги свои прокачать, стать вот таким вот трезво-мыслящим человеком. Так что верить особо никому не, нельзя, но изучать достоверные источники. Ну вот, например, говорю, посмотрите фильм «Плутовство». Хвост виляет собакой. Или Например, пришли на консультацию. Или пошли в тренинг по достижению целей. Или болезни, депрессии, какие-то деньги мало получаете. Пошли и учи, учиться, учиться, учиться на кучу тренингов. По-другому не бывает, ребят. Ну, не бывает, понимаете? Вот Поэтому мир застрял в невежестве, черствости. И поэтому происходит война. И будет до тех пор война, пока люди не начнут прокачивать свои мозги, а не только ходить песни петь, Шене Мерла Украина, там, чьи, чьи московские кистом, чи наши украинские, чьи там. Понимаете? Веночки, песенки, этого мало. Берете в руки свою голову, свои результаты жизни, проверяете по колесу жизненного баланса. Кто знает, что такое колесо жизненного баланса? Поставьте плюсики в чат. Кто не знает, поставьте минус. Жду. Берете колесо жизненного баланса, расписываете, делите на там, 12 или сколько там сегментов, расписывайте ценные для вас э, сферы жизни, оценивайте от линейки до 10 и смотрите, сколько э, там отношения, там троечка, деньги, там, четверочка, здоровье, семерочка, там, э, там, развитие, личностное развитие, как себя ощущаете, там, ага, шестерочка, там. Отношения с родителями, там, единичка, ну, малые там какие-то конфликты есть там, личная жизнь, там, секс, там, ну, кому у каждый какие, у каждого какие есть там, сферы жизни. И садитесь и выписывайте, сколько вы, какая сфера жизни у вас в каком состоянии. Прямо сейчас сделайте сейчас, а потом сделайте среднеарифметическое. Все цифры соедините ну, приплюсуйте и поделите на количество этих сегментов. Увидите, качество жизни какое у вас. Если верить, брать среднестатистическое, тенечки ну, на десяточку, если. И поймите, насколько вы довольны своей жизнью, насколько вы хозяева своей жизни, насколько вы что-то можете реально решать свою судьбу. Или сидеть и ждать, там, что придет победа или вдруг там свалится, кто-то за вас порешает. Никто не порешает, только вы сами. На бесплатную консультацию в шапке профиля под этим видео. И также будет ссылка на курс «Возврати себя заново». Следующий модуль будет про деньги. Переход в следующий модуль будет из этого курса, из этого модуля будет дешевле, чем покупать весь, весь денежный, денежную программу и весь, все модули. Потому что дальше будет про отношения, коммуникации. И, в общем-то, я запустила в эти несколько модулей все сферы жизни для того, чтобы помочь вам прокачаться и осознать свою силу, вернуть, возродиться и отвечать за свою жизнь, и быть счастливыми людьми. И особенно это важно, продвинуться во время войны, а не просто сидеть, наматывать сопли на кулак, а сидеть в соцсетях, Перемалывать информацию, сидеть в депрессии, ходить там с флагами, этого мало, это никому не надо. Только вы сами решаете, куда свой тратить свою жизнь, свое драгоценное время только на свое развитие. Потому что вы нужны здоровые, богатые, красивые, интересные своим родным, близким, детям, своим партнерам. А слабые, никчемные, больные, мы никому не нужны. Правда? Всех благ, пока-пока, всего доброго. Пишите вопросы, буду отвечать в следующих эфирах.